Всем привет! Сегодня я решил записать необычный видос. Необычный видос необычный он, э, потому что я буду сейчас рассказывать о том, как я организовываю свою жизнь. У меня очень много проектов, у меня несколько YouTube-каналов, у меня есть проекты по работе, у меня есть какие-то задумки, и все это требует организации, потому что иначе можно просто растеряться и ничего не успеть. Поэтому я сейчас расскажу про очень интересный и удобный инструмент, называется он Linear. Вот, ну я делаю запись экрана на моем айпаде, и вот, собственно говоря, линер. То есть я сейчас попробую вам, так, я немножечко, ну впервые как бы управляю айпадом с макбука, то есть вот я двигаю как бы, да, на макбуке на тачпаде он подключается к iPad, и очень удобно получается очень быстро работать то есть вот у меня линия вот приложение линер значит что у нас здесь есть давайте посмотрим есть проекты то есть вот у меня есть проект аргентина озон чем заняться youtube пистонский канал и youtube астрология по-пистонски это, это мой новый проект который я начал кстати пока что еще ни одного видоса не записал но ладно и в каждом проекте как бы, есть у нас какие-то задачи. То есть вот, например, да, записать видео про то, как я организовал свою жизнь в линер. Ну вот я уже записываю, поэтому можно, можно с бэклога передвинуть это в in progress. То есть вот я прям сейчас это делаю. Также здесь, здесь можно посмотреть по... Ну, то есть все задачи в одном месте, без разбивки на проект. И можно также их показать в виде, в виде вот таком виде. То есть у нас вот здесь вот бэклоги есть, да? Задачи. Есть в прогрессе, есть вот в To есть уже за законченные, да. К сожалению, линия только на, э, на английском языке, то есть на русском языке, по-моему, его нету. А, да, но, но ребята, все, равно так и так нужно учить английский язык. Если вы этого еще не, не выучили, то я вам очень рекомендую его на начать изучать. Ну вот, в общем, у меня, допустим, вот такие вот задачки. То есть я записываю сейчас видос, по чем заняться, я переделываю онбординг фичи э, контактов. Это мое собственное приложение. Вот, э, дальше по астрологии я, значит, э, я, уже, я уже записал видос, и нужно его перезаписать. Про Анжело Перл и Тайм Намат. Э, по Аргентине нужно сейчас подгонять в Казахстан. И по Азону нужно создать 5, 5 карточек товаров. Вот, э, фишка Линера в том, что он очень удобен. То есть они приоритизируют Удобства, и у них такой тезис, что э, все, все должно быть просто. То есть сначала простота, а потом уже фичи. И поэтому здесь все очень просто, все очень лаконично. Вот, например, да, сгонять в Казахстан. Вот как здесь все и выглядит, то есть очень чистый интерфейс можно закомментировать. Оно сразу же до добавится моментально. Вот какие-то по добавить. Да, то есть, например, Ну вот давайте добавим по задачу, собственно говоря. Это очень большая задача, на самом деле, сгонять в Казахстан. То есть как здесь, ну, грубо говоря, не, не проебаться, как бы, да? Ну, что нужно сделать для этого? Для начала нужно, наверное, собрать какой-то чемодан. Ой, ой-ой-ой. Я же говорю, я только недавно начал пользоваться вот этой фишкой. То есть управление iPad'ом с MacBook'а. Поэтому я сейчас немножко тут туплю. Я хотел приключить язык, но как-то он не приключился. Вот, ну, чё-чё. Ну, давайте попробуем переключить вот так вот его, да. Окей, окей. А, собрать чемодан. Блин, быстрее, чем набирать э, с клавиатуры MacBook, я, наверное, не знаю ничего. Хотя голосом тоже можно набирать очень, очень довольно-таки быстро. Даже, наверное, быстрее, чем на клавиатуре. Собрать чемодан, собственно. Ну, здесь нужно, наверное, сразу давайте напишем, то есть, что будет в этом чемодане. И смотрите, как удобно можно добавить, допустим, чек-лист. Ой, нам нужно пришлить на, на английский язык. Блин, нужно, конечно, освоить переключение. Здесь, конечно, придется часто очень переключаться. Ну, а чё-чё? -а Я вообще, на самом деле, очень... Мне надоело переключаться между английским и русским языком. Поэтому давайте пишем сет на английском языке. А... Ну, блин. Уже как... какой-то рефлекс выработался. Uh, ну, тейт можно не писать, наверное, да? То есть, как бы, паспорт надо взять, да? Паспорт. Да, по сути, наверное, больше и ничего не нужно взять. Uh, ну, что еще может потребоваться? Как бы... MacBook. Вот. Uh, iPhone, конечно же, нужно взять. iPhone 14 Pro. Плюс uh, еще можно взять iPhone uh, SE, да? Потому что там у меня ну, тоже, как бы бывает полезно да плюс можно еще я опять взять на самом деле с собой то есть все, все нужно взять с собой а вот uh, chargers то есть за, uh, зарядники ну что там еще можно взять clothes и какие именно как бы одежда да то есть как бы jeans uh, jeans pants <laughs> coat uh, socks uh, tracks ну в общем да ну ладно, не будем уже уточнять. Вот, а, и след следующая фишка. То есть, все можно сделать с клавиатуры. Вообще все. То есть, допустим, я хочу обратно зайти в проекты. GP нажимаю. Так, ну, надо сначала снять выделение. То есть, я нажимаю GP. Вот, я перешел обратно в проекты. Вот. Допустим, я, я хочу создать новую задачу. Ctrl-N. Ой, не получилось. Так, а у меня какой язык стоит, интересный, Рус? Так, ну окей. Так, так не получилось создать. Давайте зайдем в Выщерис да, и Command-N нажмем. Нет, не получилось. Может, просто N? Нет, не получилось. Ну, это вот было с iPad. Теперь, наверное, можно показать, как оно выглядит с MacBook. Вот я попробую здесь тоже записать видос. Для этого нам нужно просто... Ну, на MacBook есть QuickTime, и можно записать видос, то есть скрин рекординг. Мне звук здесь не нужен, в принципе. Звук здесь можно вырубить. Микрофон нам. Вот. И все, как бы записываем видос. Ну, закрываем все лишнее. Вот. У нас осталось 5 секунд. Он тут дает обратный отчет. Вот. И заходим, значит, в линейр. Показываем, что у нас тут есть. Ну. Ну. Здесь как бы есть приложение на самом деле. То есть уже под Mac они сделали приложение. У них такая концепция, что э, ну, они не сделали приложение под iPhone и под iPad. Они сделали приложение только под Mac. Ну, то есть под десктоп. Потому что люди же работают. То есть эта штука вообще для работы. Не, ну, на самом деле не для личной жизни, но вот я вот так вот использую в личной жизни. И, ну, соответственно, как бы все работают с компов. Никто не работает с телефонов, якобы. Вот. Ну, может быть, я не сделаю в будущем, но пока что так. Кстати, проект бесплатный. То есть я абсолютно бесплатно им пользуюсь. А, вот. по, по крайней мере, в одиночку можно пользоваться бесплатно. И я могу создавать здесь все. И проекты, и все, что нужно. Как бы спринты. Тут есть еще спринты, кстати. Или как это называется? Cycles. Вот. Я до этого еще пока не дошел. Cycles. А, так. Ну, это у нас другой проект. То есть вот пистонский. Да, у меня есть workspace. Ну и вот, собственно, сейчас она засинхронизируется. Да, немножечко она подзапаздывает синхронизации, как я понимаю. Ну, грубо говоря, вот так я нажимаю на Command End, и у меня происходит создание новой задачи. Здесь я уже могу на русский язык переключиться по-быстрому. И новую задачу создать. Ну задачу мы, мы зададим соли хочется пить ну например да что еще по аргентине нужно чтобы подготовиться угу. купить билеты в аргентину нужно на самом деле То есть, вот купить билеты в Аргентину. Сразу написать или напомнить, как бы, что это турецкие авиалинии. Вот. Турецкие авиалинии из Стамбула. Из Стамбула. Вот. Да. Присваиваем проект Аргентина. Ну и как бы погнали. Можно еще, кстати, собрать чемодан. То есть, действительно, все начинается со сборки чемодана. Опять-таки. Собрать чемодан. Ну, можно написать в, в Аргентину. Вот. Тоже прислаем проект Аргентина. И можно здесь чек-листом как бы добавить. Ну, кстати, я хочу взять с собой велосипед. У меня есть для него как бы тоже чемоданчик такой. То есть велосипед, например, да. Велосипед. Ну, здесь можно как бы тоже опять-таки написать типа, типа MacBook. Короче, iPhone. All Androids. Как бы нужно все взять с собой, короче, ничего не оставлять, и, ну и так далее. Я ж не буду здесь все расписывать. В общем, очень интересный инструмент. Здесь, здесь очень все работает четко и быстро, то есть настолько все удобно. Вот, допустим, Inbox. Здесь будут все все сообщения. My Issues, Views, то есть Roadmaps. Вот здесь вот есть да, такой вид, то есть Roadmap. Вот, допустим, да. У Аргентины у меня есть как бы Deadline. То есть я хочу к 20 октябрю уложиться. Давайте еще посмотрим на такую фичу, как спринты. То есть не спринты, а cycles. В workspace settings мы зайдем, и, скорее всего, здесь будет cycles где-то. Вот, кстати, как выглядит workspace settings. Overview, да? general, вот, security, members. Можно добавить кого-то уже не в одиночку это делать, на биржину добавить, если у вас есть. Вот, лейблы какие-то, шаблоны там, да? То есть можно создать шаблон задач. Roadmaps, вот. Вот я использую Roadmaps. SLAs что-то тут, короче. Project Updates, Emojis, Plans. Ну вот, собственно, сколько он стоит, да? То есть бесплатно. Безограничное количество uh, members, членов команды, бесплатно. File Upload Size, вот видите, он ограничен. То есть на, на самом деле в чем фишка бесплатного плана, то есть в, в чем он плох? В том, что у него... Ну, ограниченная, ограниченная э, ну, в общем, ограниченная у него размер файлов. А файлы фактически очень нужны даже. То есть очень нужен хороший размер файлов. Если загружать всякие скриншоты, то очень быстро выйдете за пределы. Вот, ну, 8 долларов за юзера в месяц, как бы, да. Э, ну, если в месяц, то, то 10 баксов. Ну, естественно, нужно будет э, какую-то карту казахстанскую, например. Вот сейчас пойду, как, бы, как раз карту все сделаю, и может быть оплачу себе на год. Потому что ну, инструмент просто мега инструмент. Просто мега инструмент. Вот. Э, да, ну, в общем, вот, допустим, да. Э, количество задач, не включая архив, 250. То есть 250 задач. Но ну, этого схватит сполна. Просто. Если у, если у меня было бы больше задач, чем 250, то я бы вообще с ума сошел, как бы. То есть нужно нормально организовываться, как бы. То есть выполнить задачу можно в архив скинуть. И вот, как бы, фича. Ну, то есть, ну, чего здесь нет, только private teams, да, то есть, приватные команды, там, guest-аккаунты какие-то. В общем, ну, все, что нужно, оно, оно есть, сто процентов. Вот, billing, да. Import-export, integrations, в общем, все есть. Так, а где же у нас тут cycles? Короче, cycles. Я сейчас вам покажу, где у нас тут cycles. Uh, я его открыл с Mac Studio. Cycles, Mac Studio. Так. Блин, где у меня? Короче. Uh, linear Cycles. Можно загуглить. Вот, Cycles. Как пользоваться сайклами Overview. Так. GC. А вот. Короче, GC, то есть go to cycles, да? G, go to cycles. Ну, давайте попробуем. GC. Опа, нет, не то. Так, а что? Странно. GC. New issue. Странно. Очень странно. Так. Configure. Besides. Так. Beside each team in your linear sidebar, you can click on the... Uh -huh. Навигатенг, а team, setting, ah, team Settings, короче. Так. Еще раз. Beside each team in your linear sidebar, each team. Значит вот он team. Может быть вот? Settings. Так, а что дальше? Team settings. Work, oh, ah, так, это workspace. Так, странно-странно-странно. Так, вот, G, GS. Team Settings, Cycles. Так, ну давайте, GS. Workspace. Так. She has to go to settings, team settings, cycles. А, вот, teams, general, cycles. Вот, короче, cycles. Так, ну, то есть, cycles. Что такое cycles, да? Это похоже на спринт. Ну, ладно, объясню попроще. То есть вот у меня есть куча задач, да, и я говорю себе, так, окей, у меня cycles по две недели, то есть вот две недели, как бы контрольный период такой, и в течение двух недель я хочу успеть что-то сделать, то есть и линер мне автоматом подкидывает набор задач, скоп так называемый, подкидывает, и я как бы уже э, их делаю, а потом linear показывает график, то есть вот у меня в этом цикл Столько-то задач было запланировано, а успел я столько-то, то есть, и показывает прямо график, как я иду вообще по сайклам. То есть вот он, видите, как я успеваю, не успеваю, как бы вы отслеживаете. Вот, enable cycles. Отлично. Вот, enable cycles. Enable first cycle starting next week. Wealth Team. Хм, блин, это еще старая моя команда. Это... Uh, next week. Окей. Okay. Ну вот, со следующей недели, допустим, да, начинаем. А давайте со, с этой недели. Что там нужно ждать? Вот, cycle старой on Monday. То есть, в понедельник у нас начинается cycle. И each cycle lasts two weeks. Ну, давайте, двухнедельный cycle. Cool down after each cycle, no cool down. То есть, не будем отдыхать циклами, да, между сайклами. Number of upcoming cycles to create, two cycles. Окей. Okay. Короче, два сайкла он создаст. Вот, enable. Все окей, okay. так дальше. Enable cycles. Mm -hmm. Так, это настройки. After add issues to current cycle. Started issues, то есть он будет, он будет сам добавлять задачки в текущий цикл. Uh, уже начатые, окей, okay. и завершенные. After add completed issues in no cycle, or future cycles, to the current cycle. Uh -huh. Okay, other cycle preferences. Active issues are, are required to belong to a cycle. Issues are automatically assigned a cycle, if they are created or moved to active issues. Ну, okay, то есть, как бы You have three active issues outside cycles. Do you want to move them to backlog? Ну, давайте move to backlog. Так, окей. У нас появились сайк. Вот у нас даже здесь это уже обновилось все. Что у нас тут получается? Cycles. То есть, вот мой сайкл, да? Интересно. Вот. Cycle первый. Current, cycle второй, upcoming, cycle three planned. Давайте посмотрим. Вот, то есть, с счет апреля по 8 мая у нас сайкл первый. Current. 10 week days left. 10 дней осталось рабочих. Скоп 0. старт 0. Ну, в общем, короче, у меня ни одной задачки здесь как бы нет. Давайте посмотрим. А, вот, ну-ка, а дальше, значит, current – no issues. Окей. Okay. Uh, upcoming. Ну, короче, давайте зайдем теперь за задачки и накидаем, накидаем задачек. То есть вот пистонский. Вот мои issues. Все в бэклоге находятся. Ну, давайте. Uh, вот, ну, чемодан собрать в Аргентину еще пока рано. Купить билеты тоже. Вот, чемодан собрать в Казахстан. Окей, давайте соберем... Опа, блин, нифига себе. То есть, давайте соберем чемодан, действительно, пора собирать чемодан. Вот, записать видео про то, как я организовался в жизни нет. Так, это уже in progress у меня, на самом деле. Давайте сначала вот так вот ее переместим и уже in progress добавим. Вот, я уже записываю. Перезаписать видео про Анжелу Первого таймномат. Ну, почему бы и нет, как бы, в этом сайте это что тянуть резину. Переделать, он фичи квича контактов. А, вот, ну не знаю, не знаю, добавлять ли это в этот спринт. А почему бы и нет? Давайте добавим. Нужно как-то двигаться. Сгонять в Казахстан. Но ну, это пока не будет. А, ну не знаю. Так-то нужно, конечно, ехать уже. То есть, майские праздники как раз-таки. Наверное, да, нужно на майские как раз-таки. Хотя они там могут не работать же. Хотя это же Казахстан, у них, у них, скорее всего, нет майских праздников. Ну, в общем, нужно проверить. Вот. И пять карточек товаров. Ну, конечно же, тоже нужно в Туду. И посмотрим, как циклы отобразились. Вот, current cycle у меня. Отлично, отлично. А, давайте покажем сайт-бар. И вот мой, а, то есть, прогресс. Scope 6, то есть, 6 задач у меня в этом сайкле. Я начал одну задачу. Вот, то есть, 26 апреля у меня все началось. Сегодня у нас как раз-таки 26 апреля. И вот я уже, как бы, ну, неплохо иду. То есть, если я сделаю одну задачку сегодня, то это будет хорошо. В общем, очень удобный инструмент, ребят, просто капец, он просто самый лучший. Я в каждой компании, где я работаю, на работе я продвигаю этот, этот инструмент, но ну, не, не все как бы соглашаются им пользоваться. Я его настолько люблю, что вот хочу даже свой личный проект вести. Еще, еще, еще, кстати, у меня есть Pencil. Я взял себе Apple Pencil, и с ним очень удобно вообще. Тоже в iPad. Ну... Он не такой удобный, как именно с макбуку пройти, кажется. Смартбук это просто высшая точка, но, но рисовать, если хочется нарисовать, то уже нужно, конечно же, рисовать уже лучше всего именно с, с карандаша. Ну, давайте вот порисуем, да, раз уж я тут показываю видос, какие-то записи экранов. А, у нас есть, так, у нас есть Pocket, так, нет, у нас есть Procreate, вот Procreate у нас есть. Вот импорт. Вот, короче. Где я, кстати, недавно отдыхал. Поехал в палатку бомжевать. Как-нибудь запишу видос тоже об этом. Кстати, а, а ч, как-нибудь? Давайте добавим это все в task Tracker. Да, давайте добавим в task Tracker. Собственно, да, new issue. Так, вот, new issue. Uh, ну я уже его записал, на самом деле нужно только выложить... Uh, publish video about uh, camping near Toronto. Какой-то проект у нас. Это проект у нас YouTube просто бестонский. Вот. Ну, собственно, что чуть чё, чё Нужно уже в туду его. Вот, чтобы все, чтоб я не забыл, да? Окей, отлично. А, ну, давайте теперь прорисуем что-нибудь. Здесь, здесь уже, конечно же, пригодится pencil. А, ну вот, например, да. Что я хочу сделать? Я хочу сделать какие-то там стрелочки, да, ну, то есть, типа, я что-то там ну, обозначаю. Я хочу это руками сделать у меня кисточка. Я выбираю, какую кисточку я хочу нарисовать. То есть, вот, допустим, органик. Ну, вот, что она там предлагает по умолчанию. Опа. Вот мы тут как бы типа практикуемся, короче, как она будет выглядеть. Отлично. Отлично, отлично. А, все, мы ее выбрали. И вот так вот, например. Ну, сейчас еще размер как бы, да? Ну, вот, типа так вот. Но это что-то слишком большое. Анду. Давайте чуть поменьше сделаем строк. Сайс 3%. Так вот, типа мы обведем. Ну что здесь написать? Давайте поставим красное сердечко, что мне это очень нравится, я это как бы люблю. Вот, вот так вот получается как бы рисовать. Ну просто кайф какой-то. Просто какой-то кайф, ребят. А, ладно, на этом, наверное, я закончу. Всем спасибо за, за просмотр, на самом деле. Надеюсь, что я что-то полезное вообще в этом канале вещаю. Попробуйте линер. Попробуйте линер, в общем. Я, я рекомендую. Это мой любимый инструмент. На этом все. Всем пока.